Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я Бобруха и рад вас приветствовать на своем канале. Вчера у нас на стриме был просто невероятный какой-то бой. Точнее концовка данного боя, данной игры. И мы как-то расслабленно уже шли и понимали, что ну, возможно в игре остались только одни боты. Что вы и услышите в начале видео. Но чтобы понимать всю саму ситуацию, посмотрите данное видео до конца. Не перематывайте, чтобы понимать, что как было и как происходило. Я думаю вы останетесь в восторге. Если останетесь в восторге С вас лайк, комментарий, подписка А если нет, то дизлайк Отписка Приятного просмотра А что, боты остались? Или в домике сидят? Ну, По-любому в домике не нибудь на горочке И еще. Просветка сверху была Где там сверху? А, ну в зоне а. А, Вот там вот, вот, там вот. Ага. Ну а там малой же там сейчас бот зарегается где-то клан свой есть, клан свой есть а чтобы в клан попасть аж 10 два человека Черт Черт фига тут. себе тут ой, ой там справа, ой, и слева, и справа О! уйди оттуда, Псюх! это да, тут дохожа. Да тихо, кто, да, кто матерится? Ебать, там 8 человек, нахуй. Кто матерится? Назад, назад, отходим, назад, назад, отходим. Они там с с, с, это, с того самого, туда-сюда. Ой, господи, спасибо, Я чуть отошел к σου, с другой стороны. Я за тобой иду, Да блин, зацепись ты, долбаный ниндзя. Зачем ты тогда нуждаешься? Ну, ты вообще сейчас. никак не цепляешься, да. блин. Параллельно тебе пойду. Да Тут блин, зона? господи, еще это прыжок. Ну. Вон они, трое М -м. бегают. Не ну, вижу. Ладно, я ушел. Я их за собой поведу, можешь стрелять, если будешь видеть. И них тут трое, они прямо это. Да, ну, мы спали тут. Просто место такое открытое. Угу. Да, Все, видишь, тут открытое место, не подойти никак. Один лежит на триста двенадцать. Реально не уйти. Хорош. Лечись. Крыша сидит. Лечись, пока время есть, Аслам. Uh -huh. Спасибо. Пойдет. Давай, давай, давай. Хорош. Uh -huh. Красиво. <laughs>